Почему нарушаем? Мы, мы нарушали. Мы ехали, мы, мы, мы, мы, а, мы, ех, мы ездили, мы е, е, ели, ехали мы, мы ездили всегда. Не, просто. Все время не нарушаем, конечно. Мы не права, не права есть на машинах? Права, права, права, права? не права, не права. Сел. А права всегда а, мне сестра дает? Конечно. Курить, ну, на. курить есть да. у вас? Курить, ку -ку -ку -курить, курить у вас. есть у вас? А у вас? А, а. а у вас? А у нас? Вы, не мы не курим, я курю. Конечно. Нет, он... Ну, он не курит, а я Но не даю курицу никогда. ]劣. Что везете? Мы в этих самых. Кукурузы ку -ку <р Thursday> Куда едете? Страх. Куда едете? <плодат��> Что везете? Ну. Забор, ну, ку -ку -ку курузу. Кукурузу. Крузицу. Там. Гоша, я ебало дам. Птички. Соня, смотри, блядь, весна, птички Лето скоро, блядь, после весны, блядь Смотри, блядь, цветы, блядь, разпускаются. Долбоёва, да блядь, кидать со снежками Это же здорово, блядь, это просто здорово, блядь Куда ты побежал, придурок, тебя дома ждут, иди домой, блядь Тебя кто-то ждет. радуйся Дидиёб Цветы, блядь, цветочки. Нет. Алёша! Алёша! Алёшунка попал. Алёшунка. А куда он ушел? Алёша! Алёшенька! А где он? Попал. Алё. Жалко, Вяушка. Не плачь. Алёша! Ёжка! Вон, иди, иди, иди, иди! Alioh-ka! Alioh-ka! Alioh-ka! Alioh-ka! If she's the long, are she's shopping up 17 ты, давай, не меняй. Ух ты, давай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, революция, что да? Какая революция? Октябрьская. А вы будете отмечать этот праздник? Буду. А как? Ну, выпью, так, что. Чем... А пойдите на демонстрацию, которая будет организована в 10 часов. Пойду. Пойдите. Да. Один с друзьями? Или от какой-то организации. Друзьями. Спасибо. Черт. И проституция полностью дегенерировали нашу страну, они полностью захватили наркотики, секс, рок пьянство. полностью пьянство, да, полностью захватили нашу страну, хотя сама пьяная, видите как, что Путин натворил, ой, что Путин натворил, ой, что Путин натворил, натворил. гадца-то какая, пацаны хорош гнать, блин дураки, все, пока. И ебать колотить <смех> <смех> Выходи, что ты там сидишь вообще? Выходи, тебе говорят бегом. Привет, мать, нечуть, давай, давай. давай, выходи, говорю. Фамилия как? А занав... В смысле а Занов. А, ну, Стой, иди сюда. Не не бей, не бей его, не бей его, подожди. На наручники, Андрюха, ты... да? Слышишь? Смотри, на наручники, Давай, одевай наручники, одевай наручники, на него. одевай наручники, Андрюха, одевай наручники, говорю, слышишь? Одевай наручники, не бей, не бей его, Андрюха, не бей его, одевай наручники на него, слышишь? Блядь, Блядь это вообще! Одевай наручники, Андрюха, не бей только, не бей, не бей! Андрюха, наручники, одевай, наручники, браслет, один второй. Один второй наручник. Все, давай. Как учили нахуй. Давай, как учили руки назад. Давай, давай, давай. Братан, давай, одевай ему наручники. Давай, давай, Братан, давай, одевай Догоняй! Ха-ха-ха-ха-ха! Братан, догоняй его! А вы туда еще? Вообще! Тихо, тихо! Да вс, вс нормально, ч? Блядь, пиздец! Братан, братан, держи его! Не надо снимать, пусть сейчас ментов вызовем, ебаный рот. Лисовенька, что На ментов, <свеч> <вызывай> ментов. Где <свеч> <Подожди>, это, <экс. свеч> Ой, что вы делаете? Чувак. Сами? Чува. Езжай сюда срочно! Давай быстрее, Никита! <свистит> Тихо не очкуй. Нихуя их прёт. пизди там. Иди сюда! Все! Сюда иди срочно!